Ваш вопрос, который вы мне в письме задали относительно нищих и прочих маргиналов, которые вдруг начинают переставать. Мы уже неоднократно обсуждали этот вопрос, что когда идут непосредственно к тебе, то идут непосредственно к тебе. Да. То есть это, это надо помнить и относиться к этому вопросу со всей серьезностью. Обычно маргиналы и прочие социальные элементы имеют отношение к духам, к хозяевам этого города. Просто через маргинальных личностей, через алкоголиков, через бродяжек, да, бродяжек через них очень легко передавать информацию. Во-первых, потому что у них как бы своя собственная я есть надломлена, воли у них своей собственной нет, они живут коллективным разумом, ближе к животному, к животной функции, именно поэтому через животных, а также через людей, близких к животному разуму, хозяина, хозяева этого места или другие, ну, скажем так, силы, которые не ходят на двух ногах и на четырех тоже имеют вам что-то сообщить с одной стороны это знак очень хороший вы стали видны как отдельная индивидуальность как отдельная личность то что вам предъявляют счета, это тоже очень неплохо это говорит о том что вы во первых вам есть чего рассчитаться а во вторых есть зачем вам рассчитывается то есть скорее всего подведение балансов, подведение итогов обычно происходит перед какими то переменами, которые возможны только лишь тогда, когда расчеты совершены. И сами силы местные заинтересованы в том, чтобы вы были свободны в какой-то момент, потому что более, более возможны вышестоящие структуры, они имеют вам что-либо наказать в дальнейшее действие. Дальше текст, который изложил непосредственно этот бродяжка, он как раз и подтверждает мои слова. Бродяжечка не очень понимал, почему ему велено подойти именно к вам и зачем ему это надо сказать. Но в какой-то момент у них все-таки бывают вот эти вот включения, когда они понимают, что информацию они несут не какую-то специфическую, то есть выступают в качестве курьеров. И внутри говорят не, не, немножко не люди. Это видно, паника. Да, и сильно. Да. Вот. Поэтому и относиться надо к, к, к, к, подобным, к подобным контактам, немножко иначе, чем обычный человек. То есть подошли, значит надо, просто так Но подходить я не запомнила, будут. Я запомнила, да. мне такое ощущение было, честно говоря, что ему даже мне были нужны деньги. Да, Ему надо было просто передать информацию. Ну а деньги это как бы святое дело. Я ему дала, он Да, и это прекрасно. И это прекрасно и очень хорошо. Просто теперь имейте в виду, готовьтесь. Да, если вам обнуляют баланс, заставляют вас пусть мелкие долги, но закрывают, это говорит о очень неплохом сигнале. Значит, надо рассчитаться для того, чтобы к дальнейшим действиям быть готовым.